Около или более десятка неочевидных факторов через встряску лунного затмения 5 мая 2023 года могут круто изменить нашу судьбу. Для кого-то это затмение как молния может все перевернуть в жизни, не успешно оглянуться. Другой воспримет это вначале с улыбкой или даже ухмылкой. Но события могут из-под валь разворачиваться из совершенно незначительного факта или легкой, якобы безобидной ситуации. У каждого запущенного процесса своя скорость. Кармические лунные узлы ⁇ это невидимые космические силы, высвечивающие наш кармический потенциал. Они символизируют причинно-следственные связи в нашей жизни. Это точки, которые активизируются в периоды затмений и коридора затмений. В такие периоды через разные ситуации открываются нерешенные ранее вопросы и проблемы, ради чего мы пришли на Землю. Поэтому затмение дает шанс избавиться от отягощающего нас груза, особенно насущно избавиться от ненужного в настоящее время кардинальных перемен на Земле. Тогда мы сможем поднять свои вибрации и выжить в круговороте непредсказуемых событий. Судьба зависит от нашего выбора в каждый момент, от того, как мы распоряжаемся свободой воли. Лунные кармические узлы – это ключи, посредством которых мы можем узнать многие тайны из своих прошлых жизней и задачи нынешнего воплощения. Они включают информацию о физическом теле, душе и духе. Это вполне логично так как лунные узлы есть результат взаимодействия между Луной, Солнцем и Землей. Если нисходящий, южный узел символизирует для нас приятную зону, поскольку это наш опыт из прошлого, мы имеем знания, то восходящий узел северный, новое и еще неизведанное. Всегда проще идти по накатанной дорожке, Однако мы родились, чтобы пройти эту неизвестную тропу и обрести новый опыт. Мы создаем свои будущие перспективы в первую очередь нашими мыслями в настоящем. Множество, более десятка неочевидных факторов в период нынешнего лунного затмения могут внести коренные необратимые перемены в нашу жизнь. Не будем говорить слишком громко обо всем человечестве. Но климатические факторы уже многократно подтверждают то, что неминуемо ждет всех людей. Мы живем на Земле в мире дуальности. Давайте попробуем не оценивать его как хорошо или плохо, легко или тяжело, а посмотрим, что для нас сейчас более актуально. Нынешнее лунное затмение произойдет на линии «Скорпион-Телец» в знаке Скорпиона, вблизи нисходящего лунного узла. Это означает, что наше прошлое выходит на первый план. То, что мы сотворили, тот результат и получаем. Если результат нас не устраивает, сейчас есть время внести коррективы. Когда на сцену выходит Скорпион, нисходящий узел в Скорпионе, будьте осторожны, это вовсе не шуточки. Он безжалостно вскроет все то, что необходимо преобразовать для нашего блага. Но обычно это бывает нелегко. Управители Скорпиона Марс и Плутон. Трансформация через энергии этих планет может сопровождаться войнами, жесткой властью и подобного рода ситуациями. Найти нечто не очень благое можно у каждого из нас. Есть думается и очень праведное, не будем судить. Каждый получит то, что ему принадлежит по карме, чуть раньше или позднее. Плутон усилит нашу внутреннюю чистку. Причем выбирает он, как правило, самый изощренный способ, который нельзя не понять. Уж очень больно бывает. От воздействия Плутона не убежать, зато на финише можно с облегчением вздохнуть. Крутая чистка нашего сознания и мировосприятия может проутюжить кого-то в ближайшее время перед или чуть позже, в течение мая. Так что начало процесса будет заложено, потом пойдет легче. Возможно, включение кармической чистки, освобождение от того, что приносило много страданий через полгода или если доживем, то через более отдаленные времена, через лет 18-19. Такова жизнь на нашей красивой планете. То, что принадлежит нам, никто не заберет. Когда полнолуние сопровождается лунным затмением, космические процессы усиливаются, особенно на территории, где видно это затмение. Сила воздействия полнолуния в период затмения зависит от многих факторов. В данном случае важно обратить внимание на ось Скорпион-Телец, где происходит эта игра энергии. Взаимодействие нисходящего узла в Скорпионе и восходящего в Тельце с композицией планет имеет существенное значение. Давайте посмотрим на космограмму лунного затмения. Сложная конфигурация. Луна в знаке скорпион ⁇ это глубочайшее чувство, это и тема власти, политики, тема нашей трансформации. Об этом мы говорили выше. Противостояние сильное, большая перегрузка для Луны, а значит для нашей психики, исходящая из стереума планет в знаке телец. А телец... Земной знак очень практичный, управитель Венера и все, что связано с ней, будет проигрываться в это время. Наши отношения, чувства, они могут быть весьма накалены. Финансы, бизнес, темы серьезные. Это фактически вся наша повседневная значимая жизнь. Еще раз обратите внимание на космограмму. Каждая из планет участников затмения вносит свои энергии, причем они в диссонансе. Уран – это трансформация чувства свободы человека, своего назначения и персональной уникальности. Одновременно это мощнейшая космическая сила, как и энергия Плутона, но проявляющая себя иначе, мгновенной революцией очень непредсказуемо может перевернуть вашу жизнь. Как говорят, сжечь старые мосты, когда новых еще нет. Это перед испытаний 40-летнего возраста, 40-42 года в первую очередь. Мы не в состоянии управлять энергией урана. Под влиянием урана, причем в оппозиции Луне, Эмоции могут быть чрезвычайно накалены. Надо опасаться эмоциональных всплесков, так как ни к чему хорошему, как правило, они не приводят. Если на ваш день рождения выпадает затмение Луны, то в предстоящем году вы можете ожидать завершения каких-то начавшихся событий или реализации каких-то ваших планов, включая долгосрочных или изменений в образе жизни. Зачастую лунные затмения вносят изменения в ваш дом или в вашу семью. Если затмение происходит в непосредственной близости от вашего дня рождения плюс-минус 4 дня, в вашем знаке зодиака или прямо напротив вашего Солнца, Луны, будьте особенно внимательны к своему здоровью. С планет в Тельце – также существенное напряжение вносит ретроградный Меркурий. Его попятное движение, да еще в такой сложной планетарной конфигурации, слишком не кстати в период лунного затмения. Результат – сфера коммуникации нарушена, снижается концентрация внимания, возможны ошибки в работе с документами, в результате создаются препятствия во всех сферах общения. Может возникать непонимание и всевозможные сюрпризы. Меркурий – это трансформация образа мышления и восприятия человека и способа, которым он выражает свой интеллект. Когда функции Меркурия искажаются, социальные процессы теряют свою гибкость, затрудняются договоренности между людьми, возникает много путаницы, нарушения ответственности. Срывы во временных обязательствах Вселенная очевидно понимает, что одномоментное, слишком радикальное изменение может оказаться нам не по силам. Поэтому затмения дают нам время на переваривание этих изменений, прежде чем добавить новое. Каждое последующее затмение помогает продвигаться еще на один шаг. Новая информация поступает лишь с очередным затмением и тогда, когда мы оказываемся к этому готовы. Сказать легко, но осознанность приходит вовсе не быстро. А в нынешнее лунное затмение, трансформирующие факторы, управители Скорпиона Марс и Плутон находятся в конфликте, в любом случае Плутон поможет людям перейти барьер непонимания своей натуры. Но без размышлений здесь не обойтись. Лунный месяц – это цикл трансформации. Быстро двигающаяся Луна меняет не только свое местоположение в небе, но и форму до такой степени, что в какой-то момент времени совсем исчезает из вида. Обратите внимание, что лунный цикл измеряет не изменения в самой Луне, а изменения солнечно-лунной взаимосвязи. Луна только отражает в своем видимом для нас облике изменения данной взаимосвязи. Основным фактором в солнечно-лунном цикле является не Солнце и не Луна. Таким фактором является Земля требующая циклического взаимодействия солнечной и лунной активности. Луна не виновата, что ее свет на небе то прибывает, то убывает. Это происходит потому, что именно таким образом земные существа должны получать необходимую им отраженную солнечную энергию. Луна выступает посредником между Солнцем и Землей. Земляне пока в большинстве своем не обладают способностью непосредственно впитывать солнечную энергию духа и творить непосредственно ею, а нуждается в физиологическом семени. И, как мы знаем, это секс. Любая взаимосвязь, не имеющая целью удовлетворения какого-то третьего фактора, не имела бы никакого смысла. Высвобождение семян имеет место там, где существует то, что мы называем жизнью, или энергией Ян и Инь. Следовательно, Луна высвобождает свет Солнца, распределяя его потенциал и удовлетворяя потребности земных существ в органической и психической жизни. Взаимосвязь Луны и Солнца протекает волнообразно. Цикл начинается в новолуние, когда Луна теряется в сиянии Солнца. Предполагаемый момент начала лунного цикла это соединение Солнца и Луны, а момент максимального расстояния между ними 180 градусов, оппозиция, составляет пик этого солнечно-лунного волнового ритма. Если человек встретил новый лунный цикл в разбалансированном состоянии, можно ожидать, что полнолуние принесет с собой серьезные разборки, конфликт или умственную дилемму, когда человек не видит гармоничного решения. Когда есть конфликт в уме, сложно избежать его в физическом теле. Здесь подсказка. Если ваше внутреннее состояние во время последнего солнечного затмения 20 апреля этого года было разбалансировано, будьте крайне осторожны вперед этого лунного затмения. Мы уже в преддверии полнолуния и сопровождающего его соответственно лунного затмения, когда Луна наполнена огромной эмоциональной силой. Работа человека заключается в том, чтобы понять целостность всего жизненного процесса. Тогда полнолуние и затмение приносят ясность в мышление, новое видение и созидательную обновленную цель. Это именно то, в чем каждый из нас нуждается в нынешнее полнолуние. Затмение является для всех сигналом что пришло время для движения с одного уровня развития на последующий. Встряска зачастую оказывается позитивным фактором для быстрого реагирования в нужном направлении. Впереди затмений фактор важности события увеличивается в несколько раз. Необходимо следить за происходящим в жизни, наблюдать свой внутренний ритм. Будьте бдительными и, главное, спокойными, избегайте провокаций по любому поводу, чтобы не попасть под раздачу. При верной ориентации в периоды затмений и коридоры затмений велика вероятность раскрыть глубже удивительного себя для себя, свои неординарные сути и увидеть новые особенности своей натуры чтобы жизнь создавать более интересной и насыщенной. До новых встреч!